Здравствуйте, друзья! С вами миграционный эксперт Дмитрий Третьяк. И сегодня я хочу вам рассказать про штрафы за нелегалов и о том, как их можно избежать, либо снизить, в случае, если вы все-таки попали с нелегалами, либо с неправильно оформленными трудовыми мигрантами. Если мы посмотрим Wordstat, то на сегодняшний день в среднем от 300 до 500 человек в месяц ищут, вводят в Яндексе запрос «Штраф за нелегалов». Мы проводили исследование за последние 6 месяцев и выяснили, что большая половина из этих людей, они попали под штрафы за нелегалов, либо за неправильно оформленных мигрантов. Что же происходит на сегодняшний день в России, почему все больше и больше предпринимателей с каждым днем попадают под штраф? Дело в том, что миграционные законы, они совершенствуются, они с каждым годом усложняются, они становятся все жестче, то есть ответственность становится жестче. А предприниматели менталитетом, к сожалению, не меняются. Они привыкли работать с нелегалами, как раньше, и не хотят почему-то ничего менять. Они не хотят учиться на ошибках других. То есть они думают, что а вдруг проскочим, вдруг нас не оштрафуют, к нам не придут, или мы на крайний случай сможем откупиться. Но... Практика показывает, что это не так, что на сегодняшний день все меньше возможностей откупиться и все больше штрафов платится в казну. Сначала я вам расскажу, как в общем можно уйти от штрафов, то есть избежать штрафов за нелегальных мигрантов, либо за неправильно оформленных мигрантов. Ну а в дальнейшем я вам расскажу, как если вы все-таки попали под штраф, как его можно снизить и перевести на должностное лицо. Дам вам несколько рекомендаций по тому, как уйти от штрафов, то есть избежать их вообще. Во-первых, оформляйте трудовых мигрантов легально, соблюдая все нормы миграционных законов и Трудового кодекса Российской Федерации. Во-вторых, я бы на вашем месте не особо доверял рядовому кадровику либо бухгалтеру в оформлении мигрантов, так как они в любом случае не являются специалистами в миграционной сфере. Опять же, согласно нашим исследованиям, только 10% сотрудников, которые занимаются оформлением трудовых мигрантов, на самом деле изучают миграционные законы, отслеживают изменения в законодательстве и своевременно вносят какие-то правки в документы. То есть, большинство, 90% из тех, кто занимается оформлением мигрантов, они по факту неквалифицированные и неграмотные в этой сфере. Возьмите калькулятор и посчитайте, насколько выгодно оформить к себе трудового мигранта по сравнению с гражданином России, во-первых. Во-вторых, посчитайте, сколько вы заплатите штрафа, если вы не будете оформлять вообще мигранта есть если вы предприниматель и занимаетесь бизнесом, значит вы умный человек и значит вы умеете считать. В любом случае вы убедитесь в том, что оформить мигранта даже на минимальную заработную плату будет вам гораздо выгоднее, чем в итоге заплатить штраф вне зависимости от того, придет к вам проверка через полгода или через два года. То есть в любом случае вы всегда будете выигрывать, если у вас люди будут оформлены легально. Для оформления трудовых мигрантов я все-таки рекомендую вам обращаться к специалистам, то есть не имеет смысла отдавать эту работу вашему штатному кадровику, который не является специалистом в миграционной сфере. Вы можете его задействовать, но привлеките в любом случае миграционного эксперта, который будет направлять вашего кадровика, который будет отслеживать изменения в законах, который будет вас консультировать, вас, вашего кадровика. И который будет следить за тем, чтобы ваша организация не попала под штраф. Также я рекомендую ежемесячно проводить инструктаж с вашими сотрудниками, как с теми, кто оформляет трудовых мигрантов, так и с самими мигрантами по поводу прохождения проверок. О том, как надо себя вести, что надо делать и чего нельзя делать. Это очень важно, потому что от того, что скажут и сделают при проверке, от этого будет зависеть итог. Очень важно следить за тем, чтобы все документы, которые вы оформляете с мигрантами, будь то договора гражданско-правового характера, либо трудовые, и все кадровые документы, чтобы были заполнены грамотно, чтобы они велись, они э, делались только тогда, когда придет проверка и когда уже это поздно делать. Вот. Очень важно, чтобы э, были в порядке все внутренние документы организации, э, инструкции должностные. Приказы о назначении ответственного за иностранных граждан, за прием иностранных граждан, за обработку их документов, за подачу уведомлений и так далее. То есть введение грамотное и качественное ведение документации как гарант вашей безопасности. Что же делать, если к вам пришла проверка, и несмотря на то, что вы работаете а, легально, а, у вас а, выявили какие-то проблемы, нашли ошибки и хотят вас оштрафовать. Как можно избавиться от штрафа, а, либо перевести его на должностное лицо? То есть а, первый момент, это, как я уже говорил, грамотное ведение документации. То есть, если у вас в организации правильно оформлены все внутренние документы, тогда вероятность того, что под штраф попадет ваше юридическое лицо, или вы как индивидуальный предприниматель, крайне низкая. Почему? Потому что всю ответственность вы переложите на должностное лицо, а там штрафы уже не, начинаются не от 400 тысяч и заканчиваются миллионом, а... От 35 тысяч до 70 тысяч рублей. Согласитесь, эта сумма гораздо ниже. Как говорится, форс-мажоры и человеческий фактор, их избежать невозможно. Поэтому на случай форс-мажоров и человеческого фактора вам необходимо изначально подготовить следующие документы. Приказ о назначении ответственного за оформление трудоустройства и ведение кадрового учета иностранных работников. Инструкцию должностную на этого сотрудника. Потом приказ о назначении ответственного за заполнение, проверку и подачу уведомлений в МВД о том, что заключен либо расторгнут договор с иностранным гражданином. Опять же, должностную инструкцию на этого сотрудника. Обязательно должны быть регламенты проверки документов иностранных граждан при приеме, а также регламент по оформлению кадровых документов иностранных граждан. Также должны быть регламенты по контролю действительности документов иностранных работников, которые трудятся в вашей компании. Помимо всего того, что я перечислил, может быть еще ряд документов, который уже будет зависеть от вида деятельности вашей организации, а также от того, какая у вас форма собственности организационно-правовая. Все основные кадровые документы, которые отвечают всем требованиям миграционных законов, а также внутренние документы организации, либо ИП, также отвечающие требованиям миграционных законов, вы сможете найти в бета-версии нашего онлайн-сервиса для оформления и учета трудовых мигрантов по адресу www.encadry.com. Это бета-версия, сейчас работает в тестовом режиме. Несмотря на это, у нас уже там есть определенное количество зарегистрированных пользователей, которые пользуются сервисом постоянно. Более новую и усовершенствованную версию мы планируем запустить в феврале. Там уже будет полный комплект документов как на безвизовых, так и на визовых иностранцев, плюс учет рабочего времени, расчет заработных плат, налогов и так далее. В заключение хочу обратиться к кадровикам, бухгалтерам и предпринимателям. Дорогие мои кадровики и бухгалтера, вы очень ценные сотрудники. И ваша ценность всегда возрастает, когда вы начинаете изучать то, чем вы занимаетесь. Если вы беретесь за оформление трудовых мигрантов, я вас очень прошу, изучите действующие миграционные законы. Не подставляйте предпринимателей под штрафы. Помните, что они заботятся о том, чтобы у вас были рабочие места, чтобы вам было чем кормить свои семьи. Уважаемые коллеги предприниматели, не доверяйте оформлению трудовых мигрантов вашим рядовым кадровикам и бухгалтерам, которые не являются специалистами в миграционной сфере. Пытаясь сделать вам лучше и сэкономить ваши деньги они на самом деле делают все с точностью наоборот. И, по крайней мере, позаботьтесь о том, чтобы они изучили действующие миграционные законы, посетили несколько семинаров именно у экспертов, которые объяснят и расскажут, как это сделать правильно и не подставить вас, как предпринимателя, под штраф. Будьте бдительны. Это ваш бизнес, это ваши деньги, это ваше время и ваши нервы. Удачи и процветания вам в работе и бизнесе.